Так, уважаемые друзья, вот полузаборчик, как сделать полузаборчик из Туи Восточной Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, все, кто следит за моим каналом! Я хочу, прежде всего, принести извинения за столь долгий невыход роликов, но в этом была объективная причина личного характера поэтому сейчас ролики будут выходить стандартно и довольно часто но ну, начнем мы с обрезки. Обрезки Туи Восточный. Это полузаборчик мы его будем обрезать. Вот этот полузаборчик он примерно 2 метра Два метра тут у меня да сейчас я издалека пойду покажу вам это будет примерно два метра Два метра это здесь посажено две туи вот одна туя вот вторая туя так теперь мы сейчас будем делать обрезку то есть вы садите тую желательно трехлетку ждете пока она дорастет до нужного вам уровня и затем вы начинаете обрезать обрезаете его спокойно пока она не станет пышной красивой и будет радовать ваш глаз но вот такая она не обрезанная сейчас мы начнем обрезку я думаю всем все станет ясно кладем микрофон чтобы не мешал Ну, в первую очередь нам надо обрезать бока, обрезаем бока, снизу. Один бок, как говорится, готов. Kyllä on. Да, здесь находятся две туи, две туи простые восточная биота, поэтому тут они, они посажены на расстоянии 50 сантиметров, 50 сантиметров, то есть, если хотите, 50 сантиметров это два метра забора, забора, два метра забора ставить и 50 сантиметров засаживайте сажень. Потом доращиваете его до определенного возраста, какого вам надо. Например, вот такой полузаборчик у вас получится, вы потом его обрежете прекрасно. И будет красиво смотреть. ну теперь начнем вверх. Вот сначала с боков. Обрезка в нашем деле, как бы, выращивание, и в ландшафтном дизайне это самое легкое дело. Я конечно Нигде не учился обрезки, но у меня довольно-таки все нормально получается. Думаю, у вас тоже получится очень легко и спокойно. Тем более, вам, если купить вот такой аппарат, более-менее не надо заказывать кого-то или просить кого-то. Поэтому обрезайте смело. Они а обрезают, он обрезает и дизельники, и ту и даже елку, можжевельник То есть довольно-таки хорошая вещь. Ну, продолжаем. вы вверх убрали не нужно не бойтесь тридитесь ничего страшного с ней не случится сейчас 35 градусов жары ну вот 32 я не знаю уже это лето попутал то 40 то 38 то 32 очень жаркое лето выдалось ну, растения, как видите, вот, переносят очень хорошо. Теперь встряхиваем и собираем веточки, чтобы они не лежали. Ну, здесь можно подавнить. смотрим где у нас криво где у нас ровно вон там веточка торчится, пойдем ее обреем ну в принципе вот такой вот двухметровый как говорится полузаборчик мне погруз можно сделать красивый на разделение участка перед домом то есть берете обычную тую восточную и рассаживаете примерно 50 сантиметров На этом, уважаемые друзья, все. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов. Рад видеть вас на нашем канале. Всего доброго. Подписывайтесь. Удачи.